28 апреля. Прибыли на новый объект. Деревня... Светлана Михайловна, ну мы вот спускаемся в деревню. Деревня в Низине. Замечательно. На погосте кладбище. Пас. Тихо, тихо, не застрянь тут. По асфальту ехать? А тут асфальта нету Тут э, грунтовка. Мы приехали, скорее всего, а не авто, в ту деревню. С кор... Можно вот здесь? здесь? Или вот сюда вот? Можно, Или здесь. Туда, к можно, можно здесь, можно здесь, здесь сделать, да, даже можете потом протянуть ее в дом, чтобы в доме да была мы, вода. Да мы, мы здесь не живем, в, а. в деревне. А. Ну, на, на лето, надо? на лето, а, на лето. лето. лето. Понятно. И, ну, то пить надо было, да. Здравствуйте. Да. Ага. Здравствуйте. Так. А вы нас да. снимаете? Мы место выбираем, да, чтобы потом нам да это, это самое, не, не, не, не запутаться. Да. Так, ну Тут, мы, да, вот прям будут прям вот, возможности сделать это. Вот. Тут будем а и бурить. Дом как дача у людей. А у вас там скважина есть, да? Да, да, да, да. да. Но это соседская. А, соседская. Это соседская. А, ну, скажи 16 метров, да? ну, говорят, говорят, я не знаю точно, но он сказал вроде как сейчас. Что... Ага, а, понятно. Ну, во время бурения будет пить. Тоже... Ну да. Пока Александр разгружается, мы переобуваемся. Опа! Ну, друзья, здесь живу? А, живу. вот это колодец, а? Не знаю, вот он где колодец. А вон колодец, вот там. а мы будем вон где. Да, не надо. Ага. Опять, но... Нет. 20 Про... Так, сейчас замерим. Все все, понял. В общем, 6 метров в колодце. 6 метров там, 5-50 где-то. Оп! Аккуратно. На радостях-то. Че, это колодой, так и низко воды. Нет, это до воды. Не сам колодец. Не глубина, а сок до воды. До воды, до воды. Нормально. Зашуршало. Ну, а только... начал... тока что-то я не вижу. Как это? Здрасьте, как как Точно хватит нам ну? еще? Ну смотри, песок какой. 9 метров ровно. Покажи. У тебя там вода лежит? Он тут даже, тоже может быть и с этим с железом. И на этом уровне, понимаешь, может быть песок рыжий рыжий нет давай еще одну засунем Промоем, промоем. Так, сам процесс, как мы доставали штанги, видать, не записался, но ничего страшного. Скважина получилась 9,5 метров. А, сейчас прокачиваем чистой водой соседской скважины. Соседская скважина 16 метров, но там много железа, поэтому здесь на 9,5 метрах был хороший водонос со всеми параметрами. Поэтому решили встать здесь повыше, чтобы железо было поменьше, либо вообще его не было в том колодце. Сейчас ходили зеркало 6,5 метров, ой, 6 метров, здесь чуть пониже. Значит, здесь будет 5,5 где-то примерно. Так что все параметры идеальные для того, чтобы скважина работала долго и надежно. Так, как-то так. Все, пока выключаемся. Соединяю. Воздух, подача воздуха. Оп! Андрей привез насос лево лево у нас да вот он лево И для рекламы, говорит. да хоть реклама есть хорошая вещь почему не сказать они без разницы вот джуликс уже не охота показывать Джиликсе. брак полнейший джамбо джилик джамбо Джудикс Джамбо а -а -а. Первый запуск Сейчас, сейчас сделаем фотку, подожди Красота Все. Еще одни хорошие люди с водой. Сейчас, наверное, прошло, если есть не меньше. Даже полтора часа. Да. Ну, я имею в виду сам процесс бурения, там. А, ну, без ям, там, без ничего. Опа. Что там привкуса этого нету железного. Потом скипятите ее и все у вас будет идеально. Там воды, набираешь ведро, потому что не, не пользуется, он, ага, там, ага. и оно становится ведре. Вот, ну постояло ведро, да? На лёд, а вот, вас В Конечно, сейчас на любой мотор есть гарантия. А где к нему с этим вопросом. Нет? Сколько километров? 170. 170 Первый раз были в этом месте Скважина получилась половиной метров Вода без привкуса железа У соседей скважина 16 метров Вода с железом Все замечательно, все хорошо Час-полтора работы Едем домой Саньку сегодня в ночь еще